Есть мнение о том, что украинские игроки при отъезде легионеров станут получать больше времени будут раскрываться. Да, скорее всего, это правда. Скорее всего, вот уже в этом чемпионате появятся новые лица украинские, да, которые при, в предыдущей версии чемпионата не могли появиться ну, никак за спинами легионеров. Но что касается развития украинского баскетбола, ну, мы просто возвращаемся туда, где мы уже были. Мы возвращаемся в 2002 год. Да, тогда, когда у нас играли украинские игроки, но при этом э, сборная наша, опять же, не блистала совершенно тогда. То есть мы выходили на Евробаскет периодически. И сказать, что с приходом легионеров у нас упал уровень украинских игроков по сравнению с тем, что у нас было 15 лет назад или 10 лет назад, ну, нельзя сказать. То, что говорят о том, что нам не нужны американцы, дайте нам украинских парней. Но на самом деле это миф, это неправда. Людям нужен, нужен зрелищный баскетбол. Неважно, кто делает, украинцы его делают или американцы его делают. Ну, так уж повелось, да, что там тренерская школа Украины, школа украинского баскетбола, она практически не дает зрелищных украинских игроков. И, и мы берем э, качественных исполнителей из-за рубежа. Сейчас, когда этого не будет, у нас останутся украинские ребята. Да, они могут брать свое там азартом, зрелищным, не зрелищем, а каким-то напором, целеустремленностью. Но это не подменяет зрелище, То есть и э, статистика, которая сегодня есть, которая была вот еще весной, когда разъехались легионеры из э, практически всех клубов Суперлиги, почти всех, да, и э, статистика посещаемости, она упала. И это понятно тоже почему. Дело не только в том, что там, некоторые клубы э, сбавили обороты, там, упали в турнирной таблицы. Дело не только в этом, дело и в самом качестве баскетбола. К сожалению, сегодня основная масса клубов она не предоставляет какой-то качественный продукт на площадке она не предоставляет, она вообще не предоставляет качественный продукт на площадке она не предоставляет качественный продукт за пределами площадки качественного продукта нету на сегодняшний день спортивное видео